Эй, программист, приходи на жест пописать. Ты своим не поверишь глазам. Жди тебя впереди, являсь типом везде. Ты готов? Вызывай функцию старт. ёба это вот JavaScript. Здесь типы пиздец, ай это позы нам. Откуда здесь на? Ты что, бля, куришь? Ты деньги не рад. Типы уже свежие жопы были взят. А ты что, долбай?